добрый день дорогие друзья и снова с вами куликова анастасия сегодня мы с вами поговорим о этапах житовской росписи а именно этап бликовка Итак, у нас уже имеется плотная краска на кисти обязательно плотная и начинаем мы с вами с ромашек обязательно показываем самые передние лепестки более светлыми Маски могут ложиться совершенно по-разному но в голове нужно держать один единственный узор э, и понимание того, что есть блик, и что самые светлые зоны и есть бликовка. Обратить внимание, как э, кисть идет в тень, совершенно боком, э, бочком кисти, слабым надавливанием. Пятилистники. Тоже совершенно по-разному может идти мазочек, но есть а, что-то особенное, объединяющее а, в росписи все цветы. Обратите внимание, передние лепестки, это те, на которые падает цвет, они более яркие, а те, что задние, они а, там у нас изначально было больше тенюшки, поэтому краску мы не набираем, а в очком кисти мы ставим еле заметные мазки. Вот цветок пион. Посмотрите, как э, нежно, легко и неповторимо кладется блик. Очень сложно его класть без специальной подготовки, потому что краска постоянно мешается с прокладкой. Те, кто уже пробовали, они понимают, о чем я говорю. Но это дело опыта и ваших стараний. Единственное, что я могу посоветовать э, на прокладку класть а, меньше, с меньшим количеством влаги, краску, а на влековку с большим количеством влаги, но кисть все равно должна быть лопаткой обязательно, вот последующие лепестки они чуть более темные, вот самая светлая в пионе это кубышка, в будущем мы ее еще наметим и а, пер передние лепестки то есть первая юбочка. Следующие э, мы с вами покажем листья, бликовку. Обратите внимание, как перья идут мазочки. Каждый раз я практически набираю новую красочку с каждым мазочком. Если где-то красочка проглатывается под прокладкой, то я набираю ее заново и провожу дополнительный мазок. То же самое происходит с чешелистниками и стебельками. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы для себя сегодня узнали что-то новое и более полезное. Подписывайтесь на канал. Жду ваших комментариев и предложений. До новых встреч! И приглашаю вас к себе в студию на обучение жестовской росписи. А также можно приобрести наборы для жестовской росписи. Подносы, кисти. И многое другое. Звоните по телефону восемь девятьсот шестьдесят восемь, ноль, ноль